Нет. Запомните, пожалуйста. Не в рамках хочу. нашего дела, да, в В рамках дела, но не вашего. Все, присаживайтесь, заполните, пожалуйста. Я не хочу ничего заполнять. Здравствуйте, отказываю в вашей просьбе а, Прошу присаживаться да. Итак, я рекомендую вас, вы производите видеозапись? А вы к кому обращаетесь? А, вот вы, кто у нас присутствует? Человек с именем Денис угу. Итак, вы производите видеозапись? Вы ко мне обращаетесь? Да человеку? Или кому? Итак, судом разъясняется положение статьи 24.3 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях, согласно которой фотосъемка, видеозапись, трансляция, открытого рассмотрения административного дела. Производятся лишь с разрешения судьи органов должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. Вами такого ходатайства заявлено не было. Пожалуйста, прекратите или заявите ходатство. Я жду. Ждете чего? Вам были разъяснены положения статьи двадцать три. Нет акцепта в вашем положении. Не акцептирую я их. И вообще культурные люди представляются для начала, как можно к вам обращаться. Я назвал, как ко мне так, можно обращаться. Судом было доведено до сведения. Необходимость прервать видеозапись но разрешение соответствующего ходатства да каким судом кто вы такая необходимо прервать видеосъемку необходимо кому я не могу понять вы кто это ваше оборудование стоит нет это оборудование персоны какой персоны персоны куприянов Денис Владимирович а я человек денис Я нет? прошу вас выключить видеосъемку до тех пор пока мы не разрешим соответствующего ходатайства. Так я не могу понять, кто меня просит. Вы даже не назвали себя. Итак, вы, вы не попросили? начали... Ничего не начато, ничего не сказано. Вы не представились, кто вы такая. Я тоже прошу вас представиться. Давайте просьба на просьбу. Ждет. Человек ждет. Я являюсь сувереном в этом здании. А физическое лицо является низшим по сравнению к суверену, к человеку. Вы можете это понять юридически? Я вам приказываю назвать себя. Как можно к вам обращаться? Итак, тишина Как-то странно вы себя ведете. Не представляетесь, кто меня просил. Так против... тишина в зале судебного заседания. А кому вообще? Прекратили, сейчас? да? Итак, судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается жалоба Куприянова. Дениса Владимировича на о правонарушения за номером 188-166-21-30-59-133-71 от 11 октября 2021 года, которым Куприянов Денис Владимирович был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 в Российской Федерации об административных правонарушениях. Итак, в судебном заседании у нас сиделось лицо в отношении которого ведется производство по делу в административном правом Пожалуйста, устанавливается ваша личность. Представьтесь. Какая моя личность? Я вам сказал, что это такой. живой мужчина, человек, народ России, угу. собственным именем Денис. Угу. Где вы тут личность увидели? Вы меня оскорбляете. Документы угу. посмотрите, материалы дела. Как ко мне надо обращаться? А -а -а. Никакой личности здесь не присутствует. Итак, пожалуйста, устанавливается личность а человека, пожалуйста, продолжайте дальше. Вы отказываетесь? Как я отказываюсь, если я уже назвал себя трижды практически. Еще раз могу повторить. Я человек, живой мужчина с собственным именем Денис. Угу. Главный бизнес-царь, персоны Куприан Денис Владимирович. Распорядитель, учредитель. Угу. А персоны самой здесь нету. Угу. А, спасибо. Расскажите, пожалуйста, когда Вы родились? У меня нету ответа на Ваш вопрос. Вы отказываетесь, да? Я сущность и проживаю вечно. Я не рождался. Человек. Угу. Понимаете? Итак, а, скажите, пожалуйста, где вы зарегистрированы? Кто зарегистрирован? Человек Слушайте. не может быть зарегистрирован. Отказывайтесь говорить судоуказанные сведения. Нет, я сказал, человек. Вы русский язык, понимаете? Я же Где вы проживаете? На планете Земля. Угу. Далее. Далее Вселенная Без, безграничные просторы Вселенной. Итак. У меня вопрос как. Денис вы, Владимирович. Вы меня оскорбляете сейчас какими-то буквами непонятными. Денис Владимирович. Вы не оскорбляйте меня. Я назвал как мне можно называть. Итак. Назвал, как меня можно называть. А вы не оскорбляйте меня, пожалуйста, какими-то непонятными буквами. Дмитрий Владимирович, это же непонятно. Я же вас не называю Итак, никак. А, Аблгадейка или как-то еще. Полагаю, Кто вы-то? Я... Персоны нету здесь, не присутствует. Дмитрий Владимир соблюдайте, пожалуйста, регламент. Вам будет предоставлено слово для выступления. Занесите в протокол, что персона отсутствует при рассмотрении. Вы как -то не поймете-то? Нет персоны. Вы не желаете принимать участие в настоящем рассмотрении? Я дела? веду дела персоны, я не принимаю участие. Вот вы ведете дело, и я нахожусь как ведущий дела Итак, персоны. Денис Владимирович, кому вы, вы обращаетесь? Вы пожалуйста. Это вот я не пойму, на каком уроке. Не оскорбляйте меня вот этими буквами. Не оскорбляйте. Я прошу вас третий раз. Обращайтесь ко мне как Денис положено. Вы что, оскорбляйте-то меня каждый раз? Вы нарываетесь на дискриминацию, что ли, или как? А, жалоба на постановление рассматривает судья Теглоустройского районного суда города Нижнега-Гилсерловской области Кузнецового протокол судебного заседания ведет секретарь Джабраилова. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу в административном правонарушении разъясняется право отвода. Самый Я судья, человек... Так и секретарю. Итак, пожалуйста. Я человек. Куприянов. Вам право отвода понятно? Куприянова здесь нет. Я человек, обладающий правами персоны, Куприянов Денис Владимирович, обладаю информацией, что поступил отвод, который находится в канцелярии суда. Понимаете? Угу. Который необходимо рассмотреть. Угу. Вы подавали такой отвод? Не я подавал. Почему вы меня идентифицируете как-то по-разному? Персона подала, а у меня есть информация. Я также наравне с вами веду дело это. И вы должны руководствоваться моим Итак, мнением. В судебном заседании объявляется перерыв на 5 минут для проверки информации относительно поступления каких-либо ходаст приемам суда.